Ташкент против Самарканда, дорогие друзья. Финал верхней сетки. Состав команды Ташкент. Нарк, Спаун, Симпл, Колд, Стези Около Прикопа. Самарканд это Гайвер, Ронти, Гернаут, Гальгадот и Декинг, Папай. Маппул, Трейн, Даст, Инферно. И... И все, Ташкент начинает в обороне, Самарканд в атаке. Всем приятного просмотра, хорошего настроения и красивого каэсика каждому в ваш экран Также напоминаю вам, дорогие друзья, вы можете принять участие в голосовании на ютубчике Где, ну, в общем-то, конечно, это ни на что не повлияет Но можете просто поддержать команду, которая, по вашему мнению, должна выиграть Галь -гадот и Кинг Папай Первые минусы поступили от команды из Самарканда Нарко и Симпл только после этого находят возможности размена Хотя эти размены, естественно, в численное преимущество Ташкент не выводят Симпл Симпл-димпл Один против троих Бомбу поставили прям перед носом Наглые террористы Симпл пытается отстрелить соперника Ну, <laughs> падает с вагона и открывается прям под Гайвера. Гайвер, естественно, оппонента застрелил. Ну, тут глупо было бы даже надеюсь, на то, что можно выжить в такой ситуации. И пистолетка уходит в копилочку команды Самарканд. В группе ВКонтакте у меня проходило голосование, дорогие друзья. И там подавляющее большинство голосов, если быть точным, процентов, наверное, где-то 95 э голосов было отдано за команду из Ташкента. А на ютубчике, кстати, ситуация не настолько уж однозначная. 54% голосов за Ташкент. То есть э, чатик на ютубе прям думает, что будет борьба. И вполне себе такое возможно. Ташкент около Прикопа. Именно этот человек делает первый минус, забирая Гальгадота. Ну и глобально. Мы с вами получаем ситуацию с численным перевесом за обороной. Но что такое численный перевес, когда у вас нет девайсов? Как его реализовать-то, этот численный перевес, пока непонятно. Ну и как результат, рассыпаются ташкентцы. И вы сами видите, да. нарко стрелки-то, конечно, безусловно, хорошие. Ну вот, нарко, к сожалению, один хп остался. Можно, кстати, с вагона сейчас разбиться при неосторожном спуске. Держим пальчики за нарку, чтобы он не разбился Повезло <с> Вот буквально пару пикселей бы и все, и труп Бомбу на точке Б втихаря поставили игроки атаки Ну и тут у нас вот есть спаун, который забирает Рон Ти Джея. Но нет ни у одного из игроков обороны, к сожалению, дефьюз китов Поэтому, естественно, такое не спасается Гайвер забирают, забирает спауна, но нарка просто нарка Убежал Будет пытаться играть на отстрел Гайвер рискует, конечно, сейчас Остаться без девайса Но при этом и Нарк тоже рискует взорваться Сейчас, если не повезет, да? Ой, блин, Джиггернаут Аж даже меня <плодисмент> напугал своим резким появлением Ну, король Папай Девайс-то все-таки свой потерял ну, это не сильно влияет на сложившуюся обстановку. Важен факт. 2-0 в пользу команды Самарканд. Но ну, Ташкент, правда, конечно, покусали немного соперников. Ну, минусом по рон Гальгадоту и Королю Папаю как минимум какой-то урон нанесли экономике. Ну, совсем не сильный на самом-то деле урон. Гальгадот. Минус Симпл. Очередной экономический раунд от игроков э команды Ташкент. Ну, прикопа. Прикопали немного... Ну, точка А уже... Ой-ой-ой, ой-ой-ой какие грязные вещи Одни ножки торчат из стены, и ножки эти принадлежат спауну Нарко разменялся, колд стизи последний Ну, тут как-то да, конечно Конечно, сложно представить вообще ситуацию, в которой один единственный игрок атаки Простите, обороны, даже не имеющий армора Выиграет перестрелку с соперником, у которого есть девайс а этих соперников еще и четверо. Что вообще как бы не шуточно на самом-то деле. Ну, тут один на один. еще попробуй перестреляй калаш, да? Когда у тебя юсп. А, уж тем более перестреливать четверых соперников, имея пистолет на руках, это прям перспектива малость призрачная. Около прикопа. Минус Гальгадот, разменный минус от Короля Папайи. И спаун э, добирает оставшегося игрока атаки. Ну, тем самым как бы вычищая, по сути, шестую линию и позволяя здесь работать Ох ты, ничего себе, Рон ТиДжей! Вот это занял баню, так занял, дорогие мои друзья. Третий минус от Рон ТиДжея, последний со снайперской винтовкой, один против двоих. И мне так кажется, дорогие друзья, кажется мне именно так, что... Ну это тоже что-то такое невыигрываемое для Ташкента. Бам! Бам! Четвертый минус от Рон ТиДжея, и это 4-0, дорогие мои друзья. Простите, дорогие друзья Гальгадот один из лучших на турнире Согласен с вами, Полиграф Действительно, игрок очень Очень интересный Я считаю, заслуживает внимания Александр, добрый вечер Давно на тебя подписан, частенько тебя смотрю Грамотно комментируешь, поставленная речь Приятно смотреть, слушай, сколько тебе лет Иван, приветствую, мне 30 Ровно вот в декабре исполнилось 30 годиков. Спаун Убежал Убежал спаун, не стал вступать в перестрелку Ну, понимая, естественно, что этот бой будет совсем неравным э, Очевидно, что спаун решил покинуть э, поле боя Но при этом надо понимать, конечно, что счет-то вообще становится уже очень ужасным 5-0 на табло, дорогие мои друзья Самарканд разваливают, играя в слабой стороне очень и очень сильного соперника, такого как команда «Ташкент». Я напомню, что «Ташкент» э, обыграл команду «Карши-1» со счетом 2-1, э, простите, по картам. Обыграл также команду э, «Наманган», по-моему, если я не ошибаюсь, простите, могу ошибиться. Уже очень много матчей прокомментировал, поэтому могу назвать кого-то не того, ну, короче, там тоже, в общем, не, не, или да Блин, не помню, ладно Забейте, в общем, обыграли две команды И вот сейчас, ну, по-прежнему находится в верхней сетке Самарканд, справедливости ради, тоже, конечно, выигрывал у таких команд, как Нукус, например, да То есть это тоже многое значит, да У Корши два самаркандца выиграли Ну и ташкентцы, наконец-то, взяли раунд При этом, кстати, никого не потеряв Мне всегда нравится, когда команда выигрывает раунд Не потеряв вообще ни одного игрока вот только вдумайтесь в это, да? Только вдумайтесь. Команда может выиграть раунд, не понеся потерь. Но почему-то этого не делал. Александр, алло. Надир, алло. Слушаю вас. Добрый вечер, Александр. Данный турнир где находится? И данная игра на прямом эфире или запись после игры? Это запись после игры, а турнир проходил в Бухаре. Район э, Гудживан Или Гуждиван Я все время забываю, простите э, Ну, в общем, там ну, В Бухаре, короче, это важно Даблкил от Гайвера и самарканцы Давшие слабину в предыдущем раунде В данном раунде уже демонстрируют себя как Владельцы карты Трейн, да, грубо звучит можно вас попросить передавать привет в город... Та -та -та -та -та. Так, сейчас. Значит, э... город Худжан. Сагдийская область, республика Таджикистан. Привет! Привет большой этому городу. Всей области и целой республики, разумеется. От канала Найф TV и РСТ. Завтра финал, дорогие мои друзья. Еждуван, все, спасибо большое, ребятушки, за то, что поправили меня. А, завтра гранд-финал. Победитель данной пары будет играть с победителем матча за третье место, который будет проходить. Здорово, Александр, я твой фанат, Надир. Я очень рад. У вас хороший вкус, вот что я могу вам сказать. Спасибо вам большое. 4 в 2, кстати. Самаркандцы, которых я только что окрестил владельцами карты Трейн, неожиданно, по-моему, даже сами для себя в очередной раз сыграли раунд, практически никого не убив из соперников. Ну, одного сумели забрать около прикопа, но при этом всей командой, считайте, ради этого минуса полегли. Немножко не то, наверное, куда э, стремятся, как правило, игроки <laughs> в Counter-Strike. Что-то тут, конечно, мимо. Как уже замучили слушайте э, спамеры поганые. Кто первый финалист? Это, это первая игра. Мы еще Джохангир пока что не определили. Ну, пока что по всем, во всяком случае, фронтам Самарканд солидирует. Если вдуматься глобально в эту ситуацию, Самарканд играет в слабой стороне и выигрывают 7-2 что прям очень сильно э, намекает, прям кричит нам с вами, дорогие друзья, что Самарканд готовы к победе на первой карте. И в таком случае Ташкенца, мне кажется, вообще-то это было бы даже правильно в какой-то степени, если бы команда э, из Ташкента уже готовились бы мысленно к карте Dust2, потому что, ну, выигрывать карту Train, мне кажется, уже будет едва ли не... Несбыточной мечтой Гальгадот, минус около прикопа Ну, не совсем Чтобы моменталка и может быть даже не очень Качественная флешка от Ронти Тут, конечно, вариативно зависит от того, где находились Соперники, но мало кого Эта флешка могла ослепить в целом Если мы слетаем посмотреть Соперник, стоящий здесь, не ослепнет Соперник, стоящий на вагоне Тоже не ослепнет Ну, собственно, ослепнет только тот, кто здесь сидит ну, так Рон Ти Джей его и сам бы увидел, собственно говоря. Если бы открылся бы чуть-чуть дальше. А все остальные попросту даже не ослепли бы. 8-2. Победа в первой половине за самарканцами. И, надо признать, как бы грустно это ни звучало, но практически без борьбы. Около прикопа. Минус кинг Попай, и Следом за Папаем погибает Джиггернаут. Отличная игра от прикопа. Прикопал сразу двух соперников. Молодец. Витя или Радо, кто-нибудь, многоуважаемые мои, а, пожалуйста, ответьте человечку из Индии, да, он вот интересуется, может ли индийская команда принимать участие в таких турнирах? Ответьте, пожалуйста, а то а, мой... Вокабуляр английского языка, к сожалению, не настолько широк для того, чтобы ответить нормально человеку. Он пишет по-английски. Я, в общем-то, понимаю, что он говорит, да. Но, возможно, могу ответить с ошибками, и он меня не сильно поймет. Ответьте, пожалуйста, человечку. Третий минус от прикопа продолжает лопатой глушить всех своих соперников. Но Гальгадот с Гайвером остались еще все-таки в живых. И вот Гальгадот, сделав один минус, погиб. А Гайвер, сделав один минус, еще пока не погиб. 58 хп у Гайвера. Минус от Симпла. 8-3. Ну, опять же. Ну, вот прям положа руку на сердце. Но уже проиграли Ташкент первую половину. Вот что. Сколько бы раундов они не взяли, еще 4 осталось разыграть. И даже если они все возьмут, по сути, мы получим ситуацию, в которой Самарканд так или иначе взяли большее количество раундов. И это, конечно, будет давить на сборную Ташкента. ]啊... Сильно, сильно будет давить Минус от Гальгадота по спауну Спаун, что-то, не знаю, уж по-моему Очень опрометчиво отправился Аркадий Соперников и, опять же, молниеносный Раунд, закончившийся менее чем За 30 секунд победой Самарканда 9-3 Беспрецедентный Трейн, хочу я вам сказать Александр, ты где сейчас? Ну, no, дома, разумеется Где ж я могу еще Ием Даллас, Intel Extreme Мастерс Даллас uh, по CSGO Почему не комментировал? Ну, потому что меня никто не нанял для комментирования этого турнира <coughs> Они смогут участвовать, я им передам Я не думаю, что они смогут участвовать на самом деле да, Потому что они навряд ли из Индии в Узбекистан приедут Но, конечно, если захотят приехать, то смогут поучаствовать Почему нет? Спаун, минус Гальгадот, ну, размин 2 в 1 с поставленной бомбой на точке А, и минус экономика у Ташкента. И, ого, ну, Гайвер не успел выстрелить, конечно, вот Симпл более uh, метким оказался даже при наличии дигла в руках, а не полноценного девайса. Ну, 10-3. Короче, самарканцы крушат, ломают и уничтожают просто своих соперников из Ташкента. Мне немножко даже боязно за Ташкент. Но я, как настоящий любитель и ценитель Counter-Strike, буду надеяться, что у Ташкента будет очень крутая атака. Если мы посмотрим, допустим, <coughs> статистику, да, то увидим, что Ташкент у Корши-1 выиграли трейн, например, со счетом 16-3. И... Ну, это немножечко, конечно, уже ни в какие ворота, но тем не менее... Это, конечно, да, Самарканд и Карше-1, это, возможно, команды, которых нельзя сравнивать. Но также Ташкент сыграл э, матч. А, с Бухарой-1, вот, как раз с Бухарой-1 Ташкент сыграл матч. 19-16 на Трейне выиграли. То есть это говорит о том, что с сильными командами у Ташкента есть небольшие проблемки на карте Детрейн. Александр первый финалист. Какая команда? Они еще пока не определились. И вот по результатам этого матча только определяться какой. Гоп-стоп от Симпла. Просто пришел и с вот этой вот маленькой пуколки я даже не могу нормальным девайсом это назвать, взял и прям в глаз застрелил соперника. Гайвер и Гальгадот. Остаются вдвоем, такое, кстати, я уже где-то видел, и этот раунд, кстати, Гайвер с Гальгадотом выиграть не сумели. Ну, может, сейчас получится, почему бы и нет. Я бы с радостью увидел, например, исключение исправил правил Гальгадот, минус около прикопа, и вот вам, пожалуйста, ситуация уже 2 в 2. А еще несколько секунд назад была 4 в 2, и выглядела она куда страшнее. Ну, смотрим. Гайвер сейчас, по сути, опорной открывающей точки А, если он сумеет а, даже, даже так... Даже так. Ну, вот теперь Гайвер единственный игрок. Один на один с Симплом. Э -э у, у Симпла, конечно, более интересный девайс, да? коллаж При ретейке, конечно, это будет лучше. Ну, тайминги, да? Куда будет смотреть Гайвер? Понятно, куда будет смотреть Гайвер. В свой замечательный зум в глазик Симпла. Как Симпл своим пистолетиком, э пулеметиком застрелил оппонента в апдауне, вот точно так же и, и сам почти в глаз получил. 12-3, итоговый счет Крайне пугающие, дорогие мои друзья, Ташкент отдали первую половину практически без боя, как бы ужасно это ни звучало. Space One был в составе в Ташкенте, почему его нету? Азиз, ну, вполне возможно, его кто-то заменил. А нави сейчас где-нибудь играют или ушли из большого спорта? Да нет, играют, конечно. Ну, у них там сейчас на фоне... СВО России, собственно говоря, как вы понимаете Проблемы составами, да, уже был кикнут Один из игроков основных, да, это был Бумыч, капитан команды Нави. Поэтому сейчас вообще, черт поймешь, что происходит, ну Но играют, да, еще играют Симпл минус Гайвер. И на этом Ташкент, кстати, выигрывает пистолетку. Кстати, это шанс, дорогие мои друзья. Это шанс и надежда на то, что... На то, что еще что-то хорошее случится. Но Кус уже в домой, да. Чек не ТВ, да, все правильно. Именно так. Но Кус, к сожалению, заняли четвертое место и уже проиграли. Проиграли команде Бухара-1, если что. бухара один их выбила с турнира. <клево> На манган проиграл или выиграл? На манган проиграл. Ну, опять же, поставлена бомба, и самаркандцы решили сыграть осторожную оборону, спрятаться. Хотя я бы, например, рекомендовал бы лучше стакнуться, где-нибудь там под вагонами засесть все дружно на условно точке А или условно на точке Б и просто сидеть ждать. Ну, сыграть в угадайку, так называемую, да, либо угадаем, либо нет, куда придут соперники. Ну, стандартное просто занятие позиции на пистолетах, но ну, это такое себе. То есть реализовать такие раунды крайне тяжело. 12-5. Ташкент сейчас затащит, надеюсь, пишет, так мал. Ну, посмотрим, может быть. Бумыча кикнули, наверное, никто не заменит место Бумыча. Но вполне возможно, азис такое есть, да. Ну, Бумыч, как минимум, уже был сыгранный игрок с этим коллективом. Ребята имели связь между собой, да, то есть они хорошо играли, как команда. И пятый игрок, который придет к нему на замену, ему придется, ну, сами понимаете, получать сыгранность, да, нарабатывать какие-то навыки совместной игры с нави uh, действующими, да, там, с электроником, симплом и так далее. И все это займет время. И это время, к сожалению, будет играть не на руку Нави, как команды, да. То есть у них будет падать результат немножко. Но потом, может быть, он пойдет вверх, кто знает. Джиггернаут. Минус Нарко. И тут, конечно, сейф э, Калаша. Но я не думаю, что здесь произойдет сейф Калаша. Да. Вот она, хаешка выкатилась, какая замечательная. Минус Джигггернаут. Ну что ж, 12-6. Первые девайсы сейчас должны появиться у ребят из Самарканда. И вот этот раунд, наверное, будет краеугольным вообще в том, что сейчас происходит. Состоится ли какой-нибудь турнир, в котором может принять участие индийская команда? Спрашивает индийский друг, что отвечать. А, ну, если они готовы будут приехать в Узбекистан, наверное, тогда да. А так, ну, в интернете уйма всяких турниров. Я не знаю даже, что на это ответить. В теории, возможно. Надо какой-нибудь провести русско-индийский турнир. Ой, Рон Ти Джей. Ой, Рон Ти Джей. Вот это, да, вот человеку попали девайсы в руки, называется, и все. Нарко отстрелялся по Джиггернауту и погиб. Ну и последним остался около прикопа 1 в 4. Минус от Гальгадота. И с появлением девайсов самаркандцы сразу показали, что вот как надо обороняться. Вот так надо обороняться, точнее. Коршик? Так, из девай уже взяли, а, да? но вот эту новость я не слышал. Ну, в любом случае, неважно, кого бы они там не брали, в любом случае ему нужно будет сыграться сначала. Симпл. <Renault> <crossed> <is> Минус Ронти Джей Джиггернаут с Гальгадотом Ответные фражочки прилетели. Ну и, собственно, у нас ситуация 3 в 3. Благодаря минусу со снайперской винтовки от Нарко. Гайвер не успел выстрелить. Но Нарко там подобрал Джиггернаут. Кинг Папай. Отстрелялся тоже, собственно, спаун последний. И тут ноузум от Джиггернаута. Точка в раунде 14-6. Ну, поперло-поехало. Да, мы всю первую половину смотрели за этим. И сейчас приблизительно то же самое и происходит. Только освободился, сразу на КНФТВ зашел. Хасанчик, дорогой братишка, приветик тебе большой еще раз. Почему люди думают, что Кикбумыч ударит по игре наби Он был никаким игроком, там колы давал Блейд, да и всегда в лоутабе находился в любой игре. Ну, не скажите, Фарух, на самом деле это все достаточно очевидно. Это все на поверхности, просто нужно понимать, что когда команда, ну, мирового уровня играет, да, потеря любого игрока, даже пусть он вообще в лоутабе и в Тейсе даже не сидит, не общается, это всегда удар по состоянию команды изнутри. Вот в чем момент. Это психологически, как бы, для игроков тяжело. То есть я, конечно же, не утверждаю, что это действительно очень сильно как-то повлияет на команду Na'Vi. Но в любом случае это будет. Это будет. Пусть они там не будут проигрывать 16-0 свои матчи, да. Но на несколько раундов меньше они будут брать, потому что, ну, они будут чуть-чуть расстроены. Просто ситуация получается такая, что команда играет вот как все целое, да, вот. Ну, типа, можно же отрезать ногу и при, пришарашить вместо нее протест. Ты же сможешь ходить нормально как-то, да. ходить ты -то сможешь, только это будет уже не то. Ну, вот, собственно, и потеря бумача для команды Нави сейчас будет как-то... Да, потеря ноги. Ну, короче, вы видите все, да, дорогие мои друзья. Финал такой у нас получился жесткий. Первая карта, во всяком случае, Ташкент. Но сейчас у меня для вас будет огромная огромная интересная История, дорогие мои друзья. 16-6. Заканчивается эта карта.